В этом видео мы расскажем о том, почему скоростные магистрали убирают колонны снегоуборочной техники. Спецтехника производит уборку магистрали в нахлёст по всей ширине проезжей части и сдвигает снег на обочину или полосу безопасности. При уборке снега между техникой образуется снежный вал, заезд на который может привести к потере управления транспортным средством. Заезд автомобиля с очищенного участка на заснеженный может привести к неуправляемому заносу. При перестроении техники в один ряд около одного километра дороги остается неубранным. Техника перестраивается для пропуска автомобилей там, где это возможно. ЗСД, на пунктах взимания платы, на М11, на пользовательских разворотах, транспортных развязках и местах отдыха. Уборка магистралей проводится для обеспечения безопасности пользователей. Будьте осторожны и соблюдайте ПДД. Анимационные ролики Linen Space. Современный метод продвижения бизнеса.